قال الله تعالى قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن لأ أشركت لا يحبطن عملك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 Возвращение с покаянием. Просьба о помощи. Прибегание за защитой. Просьба о спасении. Жертва приношения. Обет. Кто посвятит что-либо из поклонения кому-то, кроме Аллаха,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 и вы будете из потерпевших убыток.